Это новости предпринимателей на телеканале «Деловой клуб». С вами Ирина Шуваева, основатель «Шуваева Холдинга». Здравствуйте! В выпуске Татьяна Шнейдер стала членом гильдии психотерапии. Журнал Генеральный директор собрал совет директоров. Медиа-холдинг Брайдбизнес провел пресс-конференцию со звездами. А теперь подробнее. В апреле состоялось несколько бизнес-форумов, которые посетили наши участники закрытого клуба Брайт Бизнес. В следующем сюжете мы расскажем, как прошел Айплейс и Всероссийский совет директоров от Журнала Генеральный директор. 9 апреля представители малого и среднего бизнеса встретились на 11-м форуме iPlace в Санкт-Петербурге. Задача события – вооружить предпринимателей актуальными инструментами и практическими знаниями для развития своего дела. Участников ожидали четыре тематические секции по менеджменту, стратегиям, маркетингу и продажам, а также нетворкинг на тысячи человек и масштабная выставка партнеров. 17 апреля состоялось более формальное событие Всероссийский совет директоров. Среди основных тем проблемы госзакупок, налоговые аспекты и управление маркетингом. Активисты петербургского отделения про России собрались в творческом пространстве внутри галереи и презентовали коллегам свой бизнес, обсудив при этом много интересных идей для будущих мероприятий. В дальнейшем все услуги и продукция по каждому бизнесу будут включены в мобильное приложение «Опора России». Напомним, что оно начало функционировать с конца сентября прошлого года, а доступ предоставляется лишь действующим членам общественной организации. 20 апреля Основатель Абдулов групп, инвестор Руслан Абдулов, собрал предпринимателей на мозговой штурм под кодом названием «Космос». 24 предпринимателя в течение вечера составляли 5 шагов по увеличению личного дохода минимум в два раза. Помогали им в этом спикеры. Психотерапевт Дмитрий Ломась рассказал 7 секретов, благодаря которым наконец-то получится быстро пробить финансовый стеклянный потолок. А Руслан Абдулов сформировал рабочие группы для регулярных встреч и взаимопомощи. 17 апреля психолог-коуч европейского уровня Татьяна Шнейдер стала членом гильдии психотерапии и тренинга. Удостоверение выдал координационный совет во главе с Ольгой Никитиной. Отметим, что попасть в гильдию психотерапии и тренинга не так-то просто. Необходимо заручиться рекомендациями двух коллег – действующих членов профессионального сообщества. 18 апреля мы с коллегами из «Брэд Бизнес» поддержали благотворительный проект Дмитрия Борисова «Добрые люди» и посетили необычный концерт «Мы можем». Об этом мы расскажем вам в следующем сюжете от Карины Шелпаковой и Елена Назаровой. Сегодня телеканал «Деловой клуб» присутствует на главном благотворительном мероприятии России. Вместе с нами здесь находятся звезды российской эстрады, в том числе Ирина Ортман, Татьяна Буланова, и Сати Казанова, которые выступят с детьми с ограниченными возможностями. Сейчас мы посетим пресс-конференцию со звездами, а после отправимся на концерт. Кто бы хотел задать вопрос? Давайте начнем э, с Дмитрия Борисова, пожалуйста, давайте адресовать вопросы ему. Сильное событие, к которому готовились не один месяц. 22 талантливых ребенка со всей страны и даже из зарубежья, Индия, Армения, Беларусь, все в этот день были с нами. Дети с ограниченными возможностями чувствовали себя настоящими звездами. Срывали овации и пели с Татьяной Булановой, Ириной Ортман, Сати Казановой, Константином Костомаровым, группой «Тотал» и другими известными артистами. Все ради одной цели – изменить жизнь этих детей и зрителей в зале. Потому что равнодушных просто нет. Медиа-холдинг Брай Бизнес благодарит Дом Добрые люди за возможность стать частью большого светлого дела. Ирина, вы уже не первый раз у нас ведущая новостей. Давайте с вами познакомимся поближе, чтобы наши зрители узнали, кто же у нас звездатели эфира. Здравствуйте, меня зовут Ирину Шуваева, основатель Шуваева Холдинг. Мы занимаемся подбором аналитики франшиз, поддержкой франшизи. Ну и даже в наш холдинг входит э, компания Шоколадная мечта. Услуги праздничные. Ирина, а расскажите, пожалуйста, про вечеринки франчпати, которые, как я знаю, вы готовите для кого они и кому будет интересно их посетить. Да, вечеринки это очень интересная тема. Мы сейчас находимся в переговорах с предпринимателями, которые являются уже франчайзерами, состоявшимися. И для них будем подбирать аудиторию как раз на эти вечеринки. Первые пять франчайзеров, которые согласятся с нами участвовать, придут к нам бесплатно. Все остальные будут на платной основе. На вечеринке будем рассказывать о бизнесе франч... франчайзера, о том, э, что представляет его франшиза, какие он дает преференции участникам этой франч -пати. Ну и, естественно, будет угощение и музыка, и интересные встречи. И это были все новости на сегодня. С вами была Арина Шуваева, основатель Шувай Холдинг. До следующей встречи!